Итак, огненная рыба. Для рецепта нам понадобится, собственно говоря, рыба, в моем случае это сибас, соль мелкая и крупная, яйцо, лимон, тимьян, чеснок и поехали. Рыбу нужно будет распотрошить, но не убирайте чешую. То есть мы оставим чешую, и тогда это убережет нашу рыбу от излишней солености. Убираем внутренности, и жабры тоже лучше удалить. Итак, рыба готова, занимаемся солью. Для этого нам понадобится два белка. Можно на самом деле их не взбивать и соль засыпать прямо в белок. Но если белки взбить, то получится чуть более интересно. Поэтому отделяем белки от желков и начинаем интенсивно работать. Итак, в взбитые белки добавляем тимьян различные специи, можно добавить зелень и чеснок. Далее смешиваем соль с нашими приправами, которые дадут аромат и добавляем туда соль. Крупную соль. И мелкую соль. Аккуратно перемешиваем. Вот здесь наша логика такова, чтобы сохранить некоторую воздушность. И смешать все ингредиенты до состояния мокрого снега. Некое из которого было бы легко лепить как снеговика, так и снежки. Берем противень, бумага для выпекания и, соответственно, делаем подушечку для нашей рыбки. Выкладываем рыбу, внутрь добавляем дольку лимона, пару веток тимьяна Далее накрываем нашу рыбу, целуем в соли. Делаем для нее саркофаг. Закрываем со всех сторон. Аккуратненько прижимаем. И отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. А теперь изюминка этого блюда. Горючий алкоголь. В моем случае это коньяк. Пока рыба теплая, наливаем сверху, поджигаем, и мы супер повара. Зовем всю семью и получаем комплимент. Приятного аппетита. Какой гарнир выбрать к этой рыбе?